тому, как внести корректировку и исправить книгу учета доходов и расходов. Этот урок будет интересен тем, у кого организации работают по упрощенной системе налогообложения по схеме доходы минус расходы, умноженные на 15%. В конце каждого квартала и, соответственно, в конце года все упрощенцы формируют книгу учета доходов и расходов. Отчеты. Здесь есть группа УСН. Книга доходов и расходов. Я сейчас сформирую за весь год. Соответственно, здесь можно было бы выбрать. Я вот выбрала год. Но здесь можно было выбрать первый, второй квартал отдельно за каждый квартал. Квартал. Я сейчас сформировала за год. Здесь получаются следующие закладки в книге. Титульный лист. Вот сейчас мы его видим на экране. Доходы и расходы первый квартал. В конце подытоживается. Итого было доходов за первый квартал. Итого было расходов. Доходы расходы второй квартал. Ну и так далее. Итого здесь уже за второй квартал. И дальше идет сумма за полугодие. И перейдем сразу к четвертому кварталу. И четвертый квартал. Итого доходов 446 тысяч за четвертый квартал. Расходов 310. Итого за год доходов 3 миллиона 481, расходов 3 миллиона 81 тысяча. Налогооблагаемые базы, доходы минус расходы 400 тысяч, умноженные на 15%, там у нас получится какая-то сумма определенная. Значит, можно сразу посчитать эту сумму 400 154. 94 умножить на 15 процентов. То есть мы сейчас сами руками ее просчитываем. Эта сумма получилась 60 тысяч 023 рубля. Значит, где вот эту сумму, давайте начнем с того, что где вот эту сумму можно увидеть. 60 тысяч 023 рубля. Во-первых, эту сумму можно увидеть в оборотно-сальдовой ведомости. Отчеты, оборотно-сальдовая ведомость. сберем период 2016 год сформировать налог УСН начисляется на счете 68 субсчет 12 вот эта сумма обороты по кредиту 60 023 рубля еще где эту сумму можно увидеть еще эту сумму можно увидеть в документе в регламентном документе закрытия месяца операции Или же в документе закрытия месяца, или же в документе регламентной операции. И там, и там эту сумму можно увидеть. Посмотрите, пожалуйста, за декабрь. Вот они, за декабрь все регламентные операции. Налог по УСН начисляется каждый третий месяц, то есть последний месяц квартала. И в итоге за декабрь начисляется четвертая сумма налога. Налог УСН 15% начисляется только в том случае, как бы есть есть база к начислению. Если базы к начислению нет, если расходы превышают доходы, то налог по УСН программой не начисляется. Вот заходим, выделяем вот эту строчку, где идет расчет налога УСН и нажимаю по кнопочке «Дебит-кредит». Перехожу на закладку «Расчет налога, уплачиваемую при УСН» и видим налоговую базу, которую мы только что видели в книге учета доходов и расходов. сто 40, 4400 155 рублей ставка 15%, налог начислен 60.023. Предположим, что вы, проверяя, проверяя книгу учета доходов и расходов, обнаружили, что у вас какие-то расходы не попали сюда. Но вы точно уверены и знаете, что они должны попасть, и у вас уже время поджимает, и нет времени разбираться, почему они в автоматическом режиме не попали в эту книгу. Но вам их необяз... необходимо внести. Что в таком случае делаем? Сначала я найду вот этот расход, который не попал э, в этой базе это рабочая база. Значит, есть авансовые отчеты. И вот, например, возьмем авансовый отчет за 10 декабря. 10 декабря 10, 12, 16 авансовый отчет номер 27. Сумма 34 868. 42. Сейчас проверяем эту сумму в книге учета доходов и расходов. Сначала открою авансовый отчет. Проверим, что там все в порядке. А что здесь необходимо проверить? В первую очередь, что здесь стоит, что в последней колоночке расходы налогового учета, что они принимаются. Здесь стоит слово принимаются. Оно стоит. То есть эти расходы должны приниматься, потому что Например, у вас могут быть в организации такие расходы по авансовым отчетам, которые не принимаются. Ну, то есть вы их как бы не имеете права принять, но расходы имеют место, поэтому вы их в бухгалтерском учете проводите, а в налоговом учете, вот здесь в авансовом отчете вы переставляете переключатель на не принимаются. В данном случае вот эти расходы принимаются и проверяем их. В книге учета доходов и расходов. Закрываем авансовый отчет. Возвращаемся в книгу. Дата у нас 10, 12, 16. Передвигаем ползунок на 10 декабря в книге доходов. Вот она 8, 8, дальше 8 и пошло 12 декабря. Вот видите, да? То есть вот этих расходов нет, они не попали. Я вам сейчас объясню. Я знаю, почему они не попали вот в данном случае, они у меня не попали потому, что директор отчитывался и он все вот эти расходы от 10 12 и там и прочие, и другие в других авансовых отчетах за декабрь месяц он производил за свой счет. А компенсация ему этих расходов поступила только в январе, даже или в феврале 2017 года. Поэтому такие расходы программа ну и программа, и вы не имеете права принимать. То есть они должны быть должны были быть выданы деньги ему под авансовый отчет, а денег не было выдано, но он произвел эти расходы, и мне пришлось провести вот эти вот авансовые отчеты. Поэтому они не попали. Но предположим, что как бы деньги были выданы, и они вот по какой-то причине у вас не попали, и вам срочно нужно их добавить. Как это сделать? Значит, в программе предусмотрено ручное введение записей книги доходов и расходов. Закрываю книгу. Так, нет, давайте я сейчас еще раз эту книгу открою, чтобы нам было видно. Еще раз сформирую. Просто мы запомним сумму, здесь, которая была за четвертый квартал потому что она у нас должна измениться. То есть у нас должны увеличиться расходы в четвертом квартале. Вот эту сумму запоминаем. Было расходов за четвертый квартал 310 восемь И запоминаем сумму, что база для налогообложения составляла 400 тысяч. Соответственно, расходы должны увеличиться за четвертый квартал, а база после наших действий, а база по налогообложению должна уменьшиться. Соответственно, у нас уменьшится налог платит теперь находим заходим в меню операции в раздел у и здесь есть такой подпункт меню записи книги доходов и расходов у открываем его и здесь по кнопочке создать создаем новую запись Запись будет у нас датой 10, 12, 16 по дате авансового отчета, который не попал. Дата. Дата и номер первичного документа здесь списываем. Также 10, 12, 2016. Можно здесь написать номер. Я выписала его номер 27. Содержание. Авансовый, ой, извините, перескочила авансовый отчет. Сумма у нас в расходах 34 868 рублей 42 копейки. 34 868 42. Так, есть сумма, расходы принимаются. Все проверили, все правильно провести, закрыть. Так, смотрите, здесь не удалось провести, потому что я после окончания периода расчетного всегда закрываю, ставлю дату запрета изменения данных. Закрываю всегда период. Вот, соответственно, выдалось такое сообщение, что невозможно провести, потому что установлена общая дата запрета 31.12.2016. Соответственно... Что в этом случае сделать? Здесь нужно поменять дату запрета изменения данных. Это находится в операциях, меню "Сервис", дата запрета изменения данных. Стоит 31.12.2016. Можно, можно откатиться назад, поставлю на 31 октября. Но потом не забывайте возвращаться, э, возвращать ее на место. Так, поменяли дату. И еще раз, попытка номер два, провести и закрыть. Все, попытка удалась, документ проведен. Теперь переходим в книгу доходов и расходов. Она у нас сформирована. Вот здесь 310 тысяч. Эта сумма у нас должна увеличиться. Налоговая база уменьшится. Нажимаем по кнопочке «Сформировать». Передвигаем ползунок вниз. И смотрим, что произошло. Итого за четвертый квартал 344 897. И налогооблагаемая база уменьшилась. 365 286 рублей. Мы добились своего результата. Теперь заходим в дату 10 декабря. И проверяем, что сумма это появилась. Ну, так как у нас суммы изменились, сумма, соответственно, появилась. Смотрим, как это отображается в книге учета доходов и расходов. 10, 12, 2016, авансовый отчет 34 868 рублей 42 копейки. Наша ручная запись попала в книгу и изменила нам данные. То, что и нам было необходимо. Далее, смотрите, в следующем уроке я покажу, как изменить сумму начисленного налога. Ведь... Сумма начисленного налога у нас осталась 60 тысяч 23 рубля. Она у нас должна измениться. Смотрите следующий урок. Это будет продолжение. Я расскажу, что делать дальше. На этом все. Я надеюсь, что информация была полезной для вас. На этом канале вы будете постоянно узнавать что-нибудь новое из области ведения бухгалтерского учета.